Всем привет! В этом видео мы разберем, как работать с регионами и блоками Drupal 8. Давайте откроем наш сайт. В разделе структура схемы блоков вы можете посмотреть все ваши блоки. Вот вы видите, что все блоки разбиты по регионам. Регион это место, где можно выводить блоки. То есть, например, у нас есть хедер сайта, есть футер сайта. Вот видите, footer. Также вы видите, что футеров у нас несколько штук. Это сделано для того, чтобы можно выводить блоки в колонки. Вы, наверное, замечали, что некоторые контакты, контактная информация, менюшки футер, они выведены в виде колонок. Также стоит отметить, что в Drupal 8 все сделано под мобильные телефоны, под планшеты. То есть, если у вас дестопные версии футер 1, футер 2, футер 3 расположены в трех колонках, то в мобильной версии он будет располагаться одну по другим в одну колонку. Также вы можете поменять местами вывод блоков. Например, вы видите, что сейчас у нас поиск выводится в левой колонке. Давайте поставим его в правую. Находим бар first и приносим search поиск в правую колонку. бар second. Сохраняем. Если сейчас мы зайдем на наш сайт, то увидите, что поиск поместился в правую колонку. Все достаточно просто. Просто берете и перетаскиваете в нужный вам регион. Также вы можете посмотреть, в каком месте какой регион выводится. Для этого нужно назвать просмотр областей блоков. Вот вы видите, здесь подсвечены все регионы, которые. Здесь подсвечены все регионы, которые используются на сайте. Вот сайт bar first, в котором был поиск. Вот Whatsabebar Second, в котором мы поиск переместили. Также увидите, что футер у нас разбит по четырем колонкам. Пятая колонка во всю ширину. Также, если вы, например, сейчас посмотрите эту область под телефоном, вы сможете увидеть, как они выглядят с телефона. То есть вы видите, что под планшет у нас будет в футере две колонки, под мобильный телефон одна колонка. Но опять же, под десктоп у нас четыре колонки в футере. Как вы видите, если тема Responsive адаптирована под мобильные версии, то все прекрасно видно даже и здесь. Нажимаем выход из режима просмотра областей, переходим обратно к выбору блоков. Также вы можете заметить, что здесь для каждой темы можно отдельно выбрать и настроить вывод блоков. В основном мы будем использовать какую-то тему для фронтенда сайта и SEO для админки сайта. Также вы можете отключать блоки. Например, если вам поиск не нужен. Давайте найдем его в Second Sidebar. Мы просто берем его, перетаскиваем в отключенный. И когда мы приносим в отключенный, блок сразу пропадает. Сохраняем. Переходим на страницу. Видите, search пропал. Также мы можем добавлять и другие блоки. Заходим в библиотеку пользовательских блоков и пишем добавить блок. Здесь мы пишем какой-то текст. Сохраняем. Теперь мы этот блок можем вывести в любом регионе. Вот видите, наш блок появился. Заходим обратно в схему блоков. Переходим в сайт Bard First и нажимаем «Расположить блок». У нас появляется попап в котором мы можем выбрать, какой блок нам располагать здесь. Мы находим наш блок, который мы создали, тестовый блок, и нажимаем «Разместить блок». Давайте его сохраним, обновляем страницу, вот вы видите у нас появился наш новый блок. Давайте еще теперь настроим этот блок. Мы можем настраивать так блок, чтобы он отображался на отдельных страницах. Например, мы можем выставить, чтобы он отображался только на главной странице. Для этого нужно зайти в страницы, вот вы можете прочитать здесь описание, вы можете использовать слово фронт со знаком больше-меньше и тогда если вы поставите, что отображать для перечисленных страниц, тогда будет отображаться этот блок только на главной странице. Видите, на главной он отображается. Если мы заходим на какую-то другую страницу, наш блок уже не отображается. И также мы можем сделать по-наоборот, отображать блок на всех страницах, кроме главной. Для этого мы также повишем в страницах фронт, но выбираем теперь «Скрывать для перечисленных страниц». И таким образом... Наш блок будет вводиться на всех страницах, кроме главной. Вот видите, на главной он не выводится. Зато на всех остальных страницах он будет выводиться. Также мы можем настраивать видимость блока не только для главной страницы. Если вы прочитаете описание, то мы можем использовать знак звездочки и выводить на разных страницах. Например, если мы используем нод слэш-звездочка. Таким образом, если в седьмом трупале мы писали просто нод слэш-звездочка то сейчас нужно указывать слэш в начале пути. Сохраняем блок. Таким образом, наш блок будет отображаться на всех страницах нод, без разницы какого типа материала. Если вы зайдете на главную, то он не будет отображаться. Если вы зайдете в блок, или в, блок, или в объявление, в любую ноду, без разницы какого типа материала, то он будет отображаться таким вот образом. Вот вы видели, путь у нас нод слэш 4, нод 5, также мы можем настраивать видимость блока отдельно для каждого типа материалов. Например, мы можем выставить, что отображать только на страницах блога. Сохраним это дело. И теперь у нас будет показано только на странице блога. Этот блок. Если зайдете в объявление. То наш блок не будет показываться. Также можно еще настраивать видимость по ролям. Вы можете выставить авторизированному пользователю или анонимному пользователю. Показывать или не показывать блок. Это очень помогает, когда вам нужно, например, вывести отдельно менюшку для анонимного пользователя, отдельно менюшку для авторизированного пользователя. Или вывести, например, корзину. Для анонимного пользователя. Или какой-то блок скрыть, пока человек не зарегистрируется, но этот блок не увидит. Также мы можем создавать отдельные блоки с отдельным типом материалов. Так же, как мы создаем ноды с определенным типом материалов, Также мы можем и блоки создавать с разными типами. Давайте зайдем в управление блоками. В библиотека пользовательских блоков. Зайдем в блок в типы блоков. Вот видите, у нас есть базовый тип. Если вы работали с модулем BIM в 7 версии, то здесь примерно такая же система. Блок это сущность, которую можно создавать типы сущности. Давайте добавим новый тип, назовем его баннер. Блок для отображения изображений. Сохраняем. Зайдем в управление полями нашего баннера. И добавим поле изображения. Выбираем поле изображения. Называем баннер. Поле баннер. Сохраняем. Дальше используем стандартные настройки. Сохраняем дальше. И теперь, когда мы будем создавать блок, заходим снова в библиотеку пользовательских блоков. Когда мы нажимаем «Добавить блок», нам предлагает выбрать, какой тип блока мы хотим создать. Базовый блок, где есть текстовое описание блока, или баннер, где мы можем вставить картинку. Давайте нажмем «Баннер», «Баннер 1», выберем какое-нибудь изображение, например, «Прупал 8». Пишем какой-то альтернативный текст, чтобы он выводился, когда картинка будет отсутствовать или не сможет загрузиться в браузером. Напишем Drupal 8, сохраняем. Теперь заходим снова в схему блоков и выводим этот блок. Заходим в Sidebar First, кликаем «Расположить блок», ищем наш баннер 1. Вы можете пользоваться поиском по блокам. Довольно-таки удобно, все быстро работает. Видишь, разместить блок. Ну и поставим, чтобы обводилось на всех страницах. Сохраняем. Теперь заходим на наш сайт. И увидите наш баннер. Также вы можете управлять отображением полями. Вы видите label баннер, Он явно нам не нужен. Поэтому заходим снова в пользовательские блоки. Заходим в редактирование типов блоков. Заходим в наш баннер и выбираем управление отображением. Здесь мы можем убрать метку у баннера, скрыть. Также вы можете выставить пресет изображения, если вам нужно какого-то конкретного размера изображения. Мы разберем дальше, что такое пресет и как работать с изображениями, поэтому если вам сейчас что-то непонятно, то в следующих уроках мы это разберем. Пропал лейбл баннера. Так, ну в принципе, я думаю, с блоками мы разобрались. Вы теперь умеете создавать блоки, свои кастомные блоки. Вы можете даже посмотреть, какие блоки есть у Drupal. Давайте зайдем сейчас в сайтbar first. Расположить блок. Здесь вы можете видеть стандартные блоки Drupal. Например, новые пользователи или переключатели языка, какие-то новости, все что угодно. Форма входа на сайт, авторизации, форма поиска. Все то же самое, что было и в седьмом Drupal. Блоков не добавилось из коробки. Но, в принципе, можете использовать их. Можете использовать эти блоки, вставлять их в любой сайтбар, бар в сайт навигацию, содержимое, куда угодно. Все довольно-таки просто и удобно. Ну, в принципе, с блоками разобрались. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на мое видео, делайте хорошие сайты на